Так, всем привет, друзья! Пришла я в Хилюшо. Сегодня поздно пришла, в одиннадцатом часу. Камеру проверяю, снимает нет. Так как девчонки у меня заболели, кашлять начали. И вот пока одной второй Даринка соплеет и приборку сделала, покормила. Ой, как сюда добралась! Погода просто опупительная. Ну, то есть хорошая, солнечная. Думаю, что там болтается. Это на теплице. Пакет. Так, сегодня думаю, гусей загнать. Дружок сам. Я всех закрыла же. А гуси мои здесь сидят. Вот замок поменяла. Ну, конечно, лучше. Одно дело делать пакет. Принесла. Ну чё? Десятки. Сегодня я вас буду пересаживать. Наверное, начнете скоро не... начнешь ты нестись. Уж да уж. Да уж, да уж. Там поставлю камеру, чтобы не бегать с ней. Наблюдайте, что я делаю. Так, открываем ваше хозяйство но здоровенькие были былые э, голодные, да? голодные мои так. Так. у нас каждый день отходим, мы а, забираем приносим и я начала каждый день брать мне воспитательница предложила я говорю конечно буду брать хоть варить не надо они а это у меня быстро сидят так, я думаю сейчас куриц вместе соединить вот новых и стареньких снега у вас нет вы что или раскидываете или так кушаете каждый день по два утра Не буянь, не буянь. Давай Выходите. Сейчас проверим кур. Как они себя поведут с другими курицами. И Раденько, тебя, смотрите, ручки все замерзли, так как морозы, холода пришли. Эй, Маня, лучи, пожалуйста, а. Так, варежки надо снять. Что за пачка? Даша, не хулигань! Верна тебе, да. Толза, толза, толза. Выпустить. за холодно что-то мне за них боязно, страшно там степлю все-таки на да этом говорю яйца Может, начнут. так выходят мои кулемы милашки тип цип тип тип цип цип цип цип цип тип тип тип тип, -тип, -тип, -тип, -тип, -тип, -тип. Толза, толза, толза. давай давай давай тип Пошли уже шпана. Ага, выходят. Не клюй! Ох ты, что творит, а, паразитка? Что делать, не знаю. И гусей жалко, холодно здесь. Они даже не едят вон холодно. Как оставила вчера, так и осталось. Я, наверное, закрою уже все-таки. Ладно, куры разберутся в темноте-то уж. Надеюсь. Ну, день-другой, ничего страшного не будет. Не маленький. Ну-ка, иди сюда. Сейчас лисей буду заводить. Так, вы хулиганю, Вон, обсохли беленькие стали. Чистенькие стали, да, малышня? Так, курочек Ну, хлевушки тепло. Они все вместе сидят тепло. Сейчас я их выпущу. Давай, идите гулять. Сейчас. Идите, идите, идите туда. Кыш, кыш, кыш, кыш, кайза, кайза, кайза. Ну давай, не бояться вениковить. Ну все. Всех отсюда выгнала. Сейчас гусей заведу сюда. Пока обоснуются. Сейчас холодно так не несутся куры. Маня уйди оттуда. Маня, я сейчас гусей заведу сюда. Вот она. Пошлите. Смотрите, что, шапка на бебень. Ой, как не Ой, Вы-то что творите? Ой, ну и хулиганы. Что творите? Куда? Куда? Куда? Ой, дикари. Маня, уйди. Кайзер, Курза, давай, давай, давай, давай, так придется руками. Так, как змея горная еще грызет. А так это гусь, это гусь у нас самый дикий. Там холодно сидеть. Давай, давай, давай, давай. О. Так, обустренью теперь. Давай одна, пошли, а то бошку сверну. так и сделала. Куры забились пока. Кто где? Ничего. О, устал. Ну все. Мне кажется, в темноте они как-то не так будут. Тем более уже неделю посидели, запахи почти одинаковые. Вот. Новенькие, вот они клюют, стоят. А старенькие вон наверх забрались все. Холодно. А рыженькие там сидят две. Ну, бестолковые, начнут ходить. Ладно, все, с Богом оставайтесь. Я всех вас закрываю, чтоб не мерзли. Так что, там теплее теперь будет. За гусей я-то все переживала. Со вчерашнего дня думаю, зачем вчера не закрыла? Вот а сегодня закрою. Все, с Богом оставайтесь. Пошла я домой. Все закрыла, слава богу. Снега. Вон сколько намек. Чистить некогда, ребятишки дом. Дима в школе. Приходит ближе к четырем. Помимо не до снега. Народ так и ходит, топчет. А здесь я один народ. Одна хожу по своей тропе. Ну, кто-то находили, видимо. Все, пошла домой. Надо теперь лошадь готовить. Обожаю, когда снег скрипит под ногами. У меня яйцо там, распила, да. Но ну, я на блины уже пустила его. до мусорки прогуляемся. Мусорку любим. А я готовлю обед. Так, варю суп с рожками, короче, хотела. Коржа говорит, мама говорит, свернушили вкуснее. Сейчас уже обед, я кушать хочу, картошку грею. Не едят картошку уж. Динара вчера говорит, мама, мы каждый... А в садике нас такой картошкой кормят. Короче, тесто замесила. Под блины блины буду стряпать. И вот супец вермишелевый. Они любят. Говорят, вообще такого вермишель мелкую любят. Всё, сахар, соль добавила. Сейчас покипит, покипи, что-то все. Я молочный суп пока не хочу, я вам картошку поем, чаем. И с салом соленый. Супец. И после я блины буду жарить. Стирка идет. Даринка с Амелькой спят. Тишина пока, в покой. Так, вот жарила я блины сколько вышло много фарида с давидом сейчас за вареньем спускались клубничная ага, клубничная занесла и черничная занесла она пожиже и компот а компот точь вишня вишня да. ага. да. Ой, такой запах вкусный обалденный короче вот сейчас они будут с вареньем кушать длины Молочный суп вкусный. Вкусный, да? Mm. Это хорошо. Горячий шарик. Да. Они все такие, смотри. Ох, mm. парта прям. Все, приятного аппетита. Спасибо.